Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Поговорим об изменениях правила пересечения государственной границы, которые вот от 20 мая 2022 года под номером 615 постановлением Кабинета Министров были внесены. Вот. И э, я вот уже рассказывал о некоторых изменениях, которые касались водителей. Э, я их добавлю, будет ссылка на это видео. Теперь вот пункт 2.11 разберем. Это касается э, спортсменов. Вот. Но перед этим я хочу сделать вот небольшую опять отсылку, потому что я в каждом видео говорю о том, что это все незаконно. Да? Не может кабинет министров постановлением изменять э, и устанавливать какие-то новые требования и так далее. Смотрите, есть вот эти вот правила. Э, вот, кабинет Министров Украины постановлением от 27 января 1995 года, номер 57, утвердил вот эти вот правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Смотрите, у, постанов... у Кабинета Министров, согласно закона, есть такое право, полномочия, да, вот, как хотите называйте. Ну то есть согласно закона он может это делать. Вот видите, вот написано, в соответствии со статьей 3 закона Украины о порядке выезда из Украины и въезда в Украину гражданами Украины. Кабинет министров постановляет утвердить правила. Вот. Это про, вот, Переходим в этот закон. Смотрим эту третью статью, на которую ссылаются э, эти правила, постановлением кабинета министра утвержденные. И смотрим, да, действительно, статья 3. Порядок пересечения гражданами Украины государственной Границы Украины. Читаем. Пересечение гражданами Украины государственной границы Украины осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Украины после предъявления одного из документов определенных в статье второй этого закона. Читаем эту статью. Статья вторая. Документы, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину. Документами, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину являются паспорт гражданина Украины для выезду, выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение лица, личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение лица на возвращение в Украину дает право на въезд. только То есть, если когда документы потеряли, ну вот отдельно выдается такое удостоверение. В предусмотренных международными договорами Украины в случаях вместо документов, указанных в части 1 этой статьи, для выезда из Украины и въезда в Украину могут использоваться другие документы. Точка Все. В статье 3 написано, что правила пересечения государственной границы Украины гражданами Украины устанавливаются Кабинетом министров. В соответствии с этим законом и других законов украины кабинет министров вот этими своими постановлениями до да, о которых я хочу с вами поговорить сейчас 615 он что он он может внести какие-то правила он не может добавить требования иметь какие-то дополнительные документы для выезда из украины но он это делает Законно это? Ну, я вот говорю, незаконно. Почему? Объяснил. Это незаконно. Статья 2 закона Украины, о порядке въезда граждан Украины из Украины и э, выезда из Украины, устанавливает, какими документами это... Какой, какие документы дают такое право. Ну, ладно, читаем дальше. Что для спортсменов? То есть, отдельные категории появляются у нас. Спортсмены, водители студенты, надо студенческие нести, с военкомата какие-то документы. Там это что есть? Там в этом, во второй статье есть? Кабинет министров может своим постановлением менять законы? Не может. Так, читаю. Ну вот, в связи с введением Украины военного положения пропуск спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины, по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, тренеров из состава национальных сборных команд Украины, которые обеспечивают подготовку спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины, и олимпийских, неолимпийских видов спорта, и видов спорта лиц с инвалидностью, спортивных судей и других специалистов, которые обеспечивают в том, в том числе организационное Научно-методическое, методическое сопровождение, антидопинговый контроль относительно подготовки спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины с олимпийских, неолимпийских видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью через государственную границу осуществляются уполномоченными э, служебными лицами Госпогранслужбы службы при условии испол выполнения правил пересечения государственной границы Украины и Наличие подтвержденных документов относительно участия в официальных международных спортивных соревнованиях и начально-тренировочных сборах, которые проводятся за границей. Подтверждающими документами, указанными в абзаце первого этого пункта, есть решение МИН моц, МОЛОДЬ СПОРТУ, относительно включения в состав участников спортивного мероприятия. То есть, видите, новый документ получился, решение и так далее. Нету его. Лица, указанные в абзаце первом этого пункта, могут беспрерывно пребывать за границей не больше 30 календарных дней. Откуда это взялось, вообще непонятно. С головы просто. Ну, месяца хватит. Непонятно. С дня пересечения государственной границы а или не менее срока проведения мероприятия определенного в едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий э, год. Срок пребывания за границей может быть Увеличен в случае, если указанные лица берут участие в другом спортивном соревновании в другой стране определенным единым календарным планом физических, оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год, который начинает, начинается на протяжении 10 рабочих дней с дня завершения предварительного ну, перед этим, которым был спортивного соревнования. В случае неподтверждения цели поездки, уполномоченные служебные лица э, отказывают в пересечении государственной границы ну, и выдают решение согласно части 1 статьи 14 закона Украины о государственной границе. Так я вам так скажу, э, раньше они и так выпускали этих спортсменов при наличии вот этих документов, то есть вообще даже не было никакого постановления. Ну, вот так и живем. Что мешает изменить эту статью, вторую, третью, в законе, указанном мной не единожды в этом видео? Не знаю. Делитесь этим видео, подписывайтесь и знайте, это постановление незаконное. Я это заявляю не голословно. А те, кто говорят, что это законно, ну, пожалуйста, я вот сколько прошу, приведите мне, пожалуйста, статью, закон, на основании чего кабинет министров может это делать. Вот, например... Документ, откуда этот взялся? Например, почему 30 дней? Откуда этот срок? Ничем не ограничен срок выезда. Гражданин Украины ограничивается сроком пребывания в другой стране законами, которые устанавливаются в той стране пребывания только лишь. А выехать он может? Да хоть навсегда он может выехать. Вот и все.